И вот я твит повесил, такой интересный, есть над чем призадуматься, я прошу вас зайдите и ретвитните, ретвит сделайте. Радаев вошел в топ лучших губернаторов России, 2 декабря это написано. И 4 декабря Саратская область стала одним из лидеров среди регионов России по убыли населения. И я написал, в этих двух новостях отражены истинные цели путинского режима. С 2006 года я отмечал в своих выступлениях и писал в статьях, что настоящий национальный проект Путина – проект по уничтожению русской нации. А ватники до сих пор делают вид, что этого не видят.